Всем огромный привет! Завтра у нас праздник мужской, 23 февраля. Я хочу поздравить своего мужчину, своего мужа тоже с этим праздником. И решила я сделать ему не совсем обычный подарок. Его любимое лакомство – это орехи. Орехи любые, он их просто обожает. Я сходила на базар, 9 видов орешков купила, подготовилась и купила такие пеники. Финити, кстати, в этой коробочке просто обалденные. Мне понравились. Купила я бутылочку коньячка. Пасту арахисовую. Он ее любит. Купила шоколад. И теперь хочу наполнить вот эту коробочку. Коробочку, ну, не просто все свалить в кучу. Хочу сделать как-то красиво. Я это делаю первый раз. Никогда этим не занималась. Ну, все, когда-то бывает первый раз. Сейчас мне нужно какие-то перегородочки вырезать аккуратненько из картона. И чтобы как-то разграничивать виды орешков. И будем смотреть, что у меня будет получаться. Я также взяла вот такую оберточную бумагу. У меня где-то есть еще гофрированная бумажка. Буду собирать то, что сейчас есть в наличии. Я сделала сбоку вот такие разрезы. Ну, то есть разрезала картон. И подвернула внутрь, чтобы у меня как-то коробочка держалась. Зафиксировать ее надо. В общем, я постаралась со всех сторон обклеить скотчем. Нашла такую гопру у себя. Мне нужно внутри это задекорировать. Я сделала такую вот коробочку, чтобы у меня все было на одной примерно высоте. Мне нужно что-то подложить под шоколад. Ничего не придумала лучше. Когда смотришь подобные ролики, как клеят картон, собирают коробочки, даже ну как просто. Я сейчас возьму коробочку и соберу. Склеила я вот такую вот формочку под бутылочку. И теперь мне надо обернуть это. У меня будет вот такая подкладка шоколадка. У меня орехи не войдут. И сверху бутылочка коньяка. Теперь мне нужно сделать перегородку. Теперь мне нужно сюда сделать перегородочку. И сюда. Нарезала картон. Сейчас я его обклею. Обернула я картон. В некоторых местах клеила скотч. Вот так она у меня сейчас смотрится. И теперь самое-самое классное время наполнять эту коробочку. Финики я положу прямо в мешочки. Финики невероятно вкусные. Просто фантастический вкус у них. Насыпаю кешью. Орехи все вкусные. Я решила не заморачиваться и сюда насыпать просто микс. Соединить земляные, грецкий орех. Я думаю, это будет все очень классно смотреться. Фундук, миндаль. Еще забыла бразильский орех. Это смесь. И пикант. Орех пикант еще. Фантастичная смесь. Если я уберу вот эту вот штучку, которую я делала для того, чтобы высота у меня была... Можно насыпать сюда писташки. Сверху положить две шоколадки и коньячок. Ну, вы только посмотрите, какая же эта красота получилась. Сверху я затяну, наверное, пленочкой. Подарок свой я сделала. Сделан он с душой, с любовью, своими руками. И сейчас я пойду его дарить Юрий. Он об этом еще не знает. Для него это будет сюрприз. Дорогой Юрий, поздравляю тебя с днем защитника отечества вау а это что коньяк я желаю тебе здоровья счастья пусть в твоей жизни всегда хватает любви теплоты и нежности и пусть будет меньше поводов для проявления силы а больше поводов для радости и улыбок конечно повод для радости есть спасибо большое! Говорят, как коньяк, он полезен всегда, только дорогой, заразу. Спасибо, спасибо, милая. Я очень рад. Я думала, что это, этому ты будешь меньше всего рад. М -м -м. Какой вкусный, полезный подарок. Ты был удивлен? Я растроган. Мне давно уже не дарили подарки, ну такие необычные и неожиданно. Спасибо тебе, дорогая. Пожалуйста.